Здравствуйте, меня зовут Владимир Вукста, псевдоним Голтис. Я являюсь командором команды Эквитис и автором методики «Исцеляющий импульс». Методика «Исцеляющий импульс» — это наша славянская методика, которая прежде всего основана на медицинских знаниях. Это анатомия, физиология, биохимия, биомеханика, спортивная медицина, горы прочитанной литературы, начиная от трактатов древнегреческих врачевателей и по питанию, и по оздоровлению, и горы прочитанной литературы современных авторов. То есть эта методика не только вобрала в себя теоретическое наследие всех времен и народов по продлению активного долголетия и по оздоровлению, но и прошла колоссальный практический опыт. Все началось с 1969 года. Мне тогда было 9 лет, и как понятно, все начинается в великое с любви. Я вырос в селе Доманенси. это Закарпатская область, сейчас это район города Ужгорода. И в нашем селе была такая прекрасная девочка Наталка, по сути дела она была моей соседкой, она жила напротив моего дома. И наступил для меня такой долгожданный момент, когда мы с Наталкой остались наедине друг с другом, играя в классики. В то время я осознавал, что я был очень худеньким, дистрофическим мальчиком. И когда я заглянул в Наталки на глаза, она так посмотрела на меня и думала, ну вот сейчас, вот признается в любви, я буду самым счастливым мальчиком вообще в нашем селе. Она так посмотрела, оценила меня снизу до верха, взглядом. И когда я увидел, что ее огромные белые бантики во фронтальной плоскости начали двигаться, я понял, что что-то не то. И она сказала, «Голтис, Голтис, ты такой худой, как скелет!» В это время я почувствовал такую боль и в душе, и в сердце. Мне так захотелось заплакать. Но сдержав скупую мужскую слезу, я сказал, «Наталочка, я должен непременно побежать домой. И, может быть, я приду, может, не приду. Ты не волнуйся, мне срочно надо...» бежать домой, мне кажется, что я забыл выключить утюг. Мне очень важно было, чтобы она не поняла, что она нанесла мне обиду. И прибежал домой, я упал на колени перед иконой Господа нашего Иисуса Христа, и говорю, «Господи, ну сделай меня хотя бы самым толстым мальчиком в нашей сельской школе». С этого времени начались поиски. Я тут же написал своему дяде Вуйку кумите» письмо в армию, он был, по сути дела, для меня эталоном мужской красоты. Я говорю, Мичу, Вуйку Мичу, я хочу быть такими, как ты, схожим на тебе. Что мне надо делать для того, чтобы построить свое тело? И что вы думаете, он ответил на мое письмо? Он мне написал, что через полтора года я возвращаюсь с армии, а до этого времени. «Слушайся родителей, не ходи на красный свет, и как только я приеду домой после дембеля, я займусь твоим формированием тела». Но как понятно, в этот момент я понял, что любовь не терпит времени. И начались скрупулезные поиски, как изменить свое тело. Я не помню того мужчину, который посоветовал мне выучить, не просто прочитать, а от корочки до корочки выучить науку о теле. Это была анатомия. И когда я в нашем книжном мире, в городе Ужгороде, в разделе Медицина нашел эту книгу. По-моему, цена была 3,75, я понял, что я непременно должен приобрести эту книгу, чтобы построить свое тело. С этого и начался исцеляющий импульс. Я по копеечке собирал на эту книгу мне мама давала каждый день когда я шел в школу по 20 копеек по сути дела это были огроменные деньги чтобы я на большом перерыве покупал себе бутерброд или рогалик с молоком пив и кто скажет на русынской мове конечно же я никогда не покупал бутерброды я ждал когда закончится урок последний урок, и с сумасшедшей скоростью бежал с этими 20 копейками к ближайшему киоску, где я покупал мороженое «Пломбир», которое стоило в то время 19 копеек. И я понимал, что ровно через 19 дней, собирая еще по копеечке, я смогу съесть два мороженого. Большего счастья, чем мороженое, больше вкуснятины для меня просто не существовало. Так вот какой стимул любви, Отказываясь себе, каждый день мороженым я копил этих 3 рубля 75 копеек с тем, чтобы запустить свою жизнь исцеляющий импульс. И буквально уже через год занятий настолько Господь смог сформировать мое тело, что та Натальечка так посмотрела на меня и говорит, "Голдис, ты как-то так изменился, как-то так налился, как-то так опух». Тебя что? Пчелы покусали. После этого в 10 лет меня увлекла книга Физиология, в 12 лет Биохимия, Биомеханика, затем Спортивная медицина. По сути дела, на этих знаниях и основана система исцеляющий импульс. Подробно изучив науку о теле, я понял, что для того, чтобы создать базу для дальнейшего телостроения, необходимо построить костяк, то есть формировать костно-мышечную систему. Поэтому первые упражнения, которые я выполнял, были направлены на расширение плечей, на расширение объема грудной клетки. Затем, после полугода, формирование костной системы, подключились упражнения для открытия зон роста. Следующее целеустремленное воздействие было направлено на формирование мышечного корсета. То есть тогда были выдуманы первые упражнения, которые позволили сформировать широчайшую мышцу спины. Это аккумулятор нашего организма. Так как в то время в Советском Союзе не было возможности приобрести ни гантели, ни тренажеры. По сути дела, тогда, благодаря этим анатомическим знаниям, крепление мышц и траектории движения, за которые участвует та или иная мышечная группа, придумывались упражнения с собственным телом. Или же это отжимание в упоре лежа, подтягивание на перекладинах, на ветках деревьев, ну и так далее. Независимо от времени года, независимо от погодных условий, каждое утро я бежал в наш Карпатский лес, купался в ледяных источниках и выполнял прописанный мною комплекс по, уже теперь понятно, по системе «Сталяющий импульс». Многие из этих принципов и правил которые тогда снизошли на меня через знание анатомии, вошли в теперешнюю систему «Сталяющий импульс». Мало того, уже после года занятий подключились к выполнению этих комплексов мои друзья. Все те мои друзья, которые приобщились к занятиям по этому комплексу, за очень короткое время приобрели красивые тела. Наверняка многие из вас думают, но ну как же завершилось это история с Наталочкой. Скажу вам честно, уже через год занятий я понял, так как Наталочка меня отвергла, я просто настолько увлекся этой деятельностью и восточных единоборств, и телостроения, что мы продолжали дружить, но как бы чувства стали потихоньку таять. И я влюбился уже вот помню вот 12 лет ту девочку свою одноклассницу, которая видела во мне нечто другое. Она не по внешности меня приняла, свою душу и сердце, а по каким-то таким вот внутренним сердечным чувствам. Шли годы, все эти друзья, которые занимались вместе со мной последующим эпилесом, и я Обнаружили, что мы не знаем, что такое вот усталость в спарринге. Мы не знали, что такое вот усталость, когда мы катаемся, скажем так, по черным трассам на лыжах с рассвета до заката. Или когда мы ходим с тяжелыми рюкзаками в горы, и вместо того чтобы скулить, что как тяжело, мы чувствовали такой подъем, мы чувствовали все вот такие вот крылья, которые нас внесли по этому прекрасному миру. И мы не понимали, как это может быть, какая радость переполняет не только наши тела, но и наши сердца. Но наступил такой момент, когда начали произрастать вот эти вот греховные зерна тщеславия и гордыни. Я как-то осознал, что да нет, по сути дела мне равных, к сожалению, сейчас мне стыдно за эти моменты моей жизни. Но в то время я не понимал, что это грешно об этом думать, что нет равных, нет равных в отношении по восточным ненаборствам. Мне давали с Господом действительно победы. Мы выступали на неофициальных соревнованиях по всему Советскому Союзу. И когда я был уже призван в армию, в 19 лет я встречаю человека, который растоптал, бескровно растоптал мою гордыню. Он игрался со мной, по сути дела, как кошка с мышкой. Я не понимал, что творится, ведь я не знал, что такое поражение. И тогда я вот вспомнил вот те великие слова, что «на каждого мастера найдется слава мастер. Благодаря этому мастеру, благодаря этому великому человеку, который преподал мне первый урок, что помимо внешних достижений, есть нечто более важное. Есть внутренний мир, есть голос открытого сердца. И передав мне знания, новые знания по восточным мироборствам, которые позволили открыть взрывные центры в так называемых суставах. Благодаря этому мастеру, благодаря этому великому человеку, который преподнес мне первый урок в отношении того, что Чеславе и гордыня — это плохо, что есть нечто другое. Я вот тогда вот понял впервые в своей жизни, что помимо всех внешних факторов существует такое понятие, как «открытое сердце». Именно тогда были заложены первые ростки по понятию духовного начала. Этот мастер в то время — это был 79 год, конечно же, заинтересовался системой Исцеляющий импульс, потому что его поразили те моменты, когда можно было потянуться на одном пальце 12 раз. Его действительно очень заинтересовала методика Исцеляющий импульс. И у нас произошел, можно сказать, такой бартер. Он мне передал от чистого сердца методику которая позволила бы мне еще более усовершенствовать мастерство по восточным единоборствам ну и конечно же в знак благодарности к нему я ему передал физическую составляющую нашей методики в 19 лет получил эти новые знания я почувствовал в себе силу и уверенность что я непобедим и тогда начались поиски тех великих мастеров, с которыми я бы смог спарринговать и доказывать свое превосходство. Мне сейчас уже стыдно об этом вспоминать и говорить, но у меня даже такая была целеустремленность стать непобедимым чемпионом мира по боям без правил. И так длилось до 25 лет. «И слава Тебе, Господи, что именно в 25 лет, спасая собачку, прыгнув из подвесного моста в Карпатскую речку и раздробив позвоночник, меня приковало к кровати, где профессора вынесли вердикт, что ты будешь инвалидом до конца своей жизни». Именно в этом состоянии я осознал, что главное в жизни — я понимал, что действительно на этом жизнь закончена. И, конечно же, благодарил Господа за то, что я еще имею возможность, имею время раскаяться в своем завуалированном тщеславии гордыни. Благодаря этому прекрасному событию, когда я был прикован к кровати и начал задумываться о смысле жизни, то есть до этого были пьедесталы. Я был велик и непобедим. А теперь я стал никем. Вот только тогда, в течение тех двух недель, осознание смысла жизни, те ростки, которые были заложены еще в 19 лет, они дали плоды. Те плоды, которые теперь вошли в основу системы исследований импульс. Применяя все те знания, которые я получил благодаря анатомии, физиологии, биохимии, биомеханике, на протяжении двух недель я мысленно, скрупулезно отстраивал тело раздробленного позвонка. Я представлял себе, как молекулки объединяются за счет информационной матрицы ДНК, и произошло чудо. «Господь действительно меня исцелил, Он дал мне новый шанс через глубинное осознание, что есть главное в жизни. Он мне дал шанс снова встать на ноги, приобрести крылья и каждому человеку говорить о главном, что главное в жизни человека — это не те внешние факторы физического совершенства» а главное — где-то находится внутри, в глубине Души, в самом сердце человека. Благодаря этому прекрасному уроку главенствующей частью методики стала не только физическая составляющая, но именно духовное начало — это открытое сердце. Сейчас исследующий импульс — это целостная методика, которая состоит из пяти частей. Духовное начало или открытое сердце, физкультура импульса, питание по импульсу, голодание и закаливание. Благодаря регулярным занятиям по этой методике вы не только сможете за очень короткое время произвести генеральную уборку в вашем теле, приобрести утраченное здоровье, продлить активное долголетие, но по-настоящему стать счастливым человеком. Потому что физическое здоровье — это еще не главное. Очень важно для тех людей, у которых нечествело, сердце, не каменела душа. Видите вокруг себя здоровых людей, потому что так важно осознавать, что все люди, которых мы любим, они здоровые и счастливые. Благодаря регулярным занятиям по этой методике вы не только за очень короткое время произведете генеральную уборку вашим Телесном храме. Вы не только приобретете утраченное здоровье и направите года вспять, но вы по-настоящему станете счастливым человеком, потому что самое важное в жизни человека – это жизнь с открытым сердцем, за все благодарить нашего Отца Небесного, за все то, что мы имеем и не имеем, верить в то, что что бы ни случилось, все к лучшему, в каждом человеке видеть только хорошее а плохом говорить с любовью. Этого так сейчас вот не хватает в наше время жить действительно с открытым сердцем. И когда ты видишь вокруг себя родственных душ, которые не только разделяют с тобой горе, но разделяют и радость, и все эти люди счастливы, и дети счастливы, и родители наши счастливы, и все человечество, живет с открытым сердцем и все счастливы. Вот тогда, насколько это возможно, мы тоже будем чувствовать себя по-настоящему счастливыми людьми. Каждый человек, который приходит в систему, исцеляющий импульс, приходит со своей мотивацией. Кто-то приходит с тем, чтобы направить годов спять. Кто-то приходит за тем, чтобы перебрести утраченное здоровье. Кто-то занимается импульсом, чтобы повысить свои спортивные результаты. А кто-то приходит за тем, чтобы узнать, как жить с открытым сердцем. Я предлагаю узнать вам, чем для вас лично может стать исцеляющий импульс.